Физической основой работы лазера служит явление индуцированного излучения, существование которого было предсказано Эйнштейном еще в 1916 году. Излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома из одного состояния в другое, называется спонтанным. Спонтанное излучение различных атомов происходит некогерентно, так как каждый атом начинает и заканчивает излучать независимо от других. По предположению Эйнштейна, возможен переход с верхнего энергетического уровня на нижний, с излучением фотона под влиянием внешнего электромагнитного поля с частотой равной собственной частоте перехода. Такое излучение называют индуцированным. При этом очень важно, что в результате взаимодействия возбужденного атома с фотоном, частота которого равна частоте перехода, получаются два совершенно одинаковых по энергии и направлению движения фотона-близнеца. Для создания индуцированного излучения необходимо перевести в возбужденное состояние больше половины атомов вещества. Такое состояние называется состоянием с инверсной населенностью уровней.